Всем привет! Василиса Фролова, чья личная жизнь всегда оставалась в секрете, сообщила о том, что ждет ребенка. От кого беременная телеведущая, она не говорит. Однако призналась, что давно хотела стать мамой, но только сейчас этой мечте суждено сбыться. На своей странице Facebook Фролова написала, в самом начале карантина я прогнозировала, что предчувствую демографический скачок. И вот природа вокруг меня очистилась настолько, что я и сама теперь ношу корониала. Ведущая дала интервью Эль, в котором раскрыла некоторые подробности беременности. А еще Василиса Фролова показала свои фотоположения, снятые в Дубае. Я часто слышала о том, что нужно перестать заморачиваться, отпустить судьбу и не зацикливаться на этом вопросе. Так что я настолько перестала верить в то, что смогу забеременеть, что вообще забыла об этом. И вот именно тогда это и случилось, рассказывает ведущая. Василиса Фролова согласна с тем, что во время беременности женщина светится изнутри. Это светится ребенок. Так жаль, что это не могут испытать мужчины.